И несмотря на то, что реальные пацаны вышли раньше сериала Каха... Сам стиль съемки на одну камеру... Так, такую идею никто никогда не использовал. Ты что, лишь не...